Всем привет! Сегодня мы играем с вами по самофобию Решил попробовать выполнить Поймать призрака на самой легкой сложности Попробуем сделать это очень быстро У нас есть буквально 5-7 минут со стартовым, со стартовым закупом Посмотрим, к чему это нас приведет я как-то играл на любителей. Очень сильно расслабляешься после профессионала, кошмара и... Проигрываешь. Вот так, давайте, Но У нас ничего нету. Датчик движения мы не выполним, рассудок мы выполним, благовоние мы не выполним. То есть у нас нету по факту... Ничего. Давайте возьмем так, попробуем... У нас свет вроде сразу есть... Бежим сразу в дом сразу смотрим э -э, язычный огнек так у нас нету шкатулки нету Здесь тоже ничего нету Так, так, стоп, что-то было? Ой-ой-ой-ой-ой. Где-то что-то потрогал. Стоп, а не здесь ли это было? Нет, не здесь. Блин, Без фонарика, конечно, сложновато ходить. А где-то что, потрогал? А почему свет не включаю, кстати? МП-5, отлично. МП5. Так, но он здесь. Следов мы пока не видим. Давайте мы сходим за остальным, за всем. Странно, почему я свет не включаю, бегу в темноте. Это что было? Что за удар? В общем, да, проще брать себе сразу без фонарика, потому что, как бы, ну, больше возможностей определить. <coughs> Сейчас мы зайдем. Блин, мне кажется, это... Скорее всего, вот здесь, может быть. Ты молодой? Ты молодой? <звук> да, в этой комнате, получается, А, трогает штучку эту. Uh, следов нету. И получается, камера у нас здесь. Камеру сразу так поставим. Uh, посмотрим, что у нас получится. Mm. Так, давайте заполним. У нас mp 5 и радиоприемник. Дух, близнецы, либо мираж. Uh, на миража мы проверить не сможем. Потому что соли у нас нету. Духа тоже мы проверить не сможем, потому что у нас благовония нету. Близнецов мы сможем только по охоте проверить. Но ну, я надеюсь, нам третью улику дадут. А и все будет хорошо. Так, ну он здесь. Давайте мы еще раз камеру, наверное, все-таки глянем. А где она? Угу. То, что он все швыряет, это, конечно, похоже на духа. Дай нам знак. Покажи себя. Ты где? Где ты? Я стою за тобою. Так, это нам не надо. Давайте, что? Что, что, что, что, что, что, что, что? Ой. Моргает свет. О, шкафчик открыт. Но он же не может... Ну не, он не может же быть на две комнаты, правильно? Будет очень плохо, если он сейчас возьмет и выключит... О, у нас, кстати, зеркало проклятое. Так он в гараже. Он в гараже. А я не там все раз. А почему он мне там ответил в этой штуке? А... Очень жестко сбил себе рассудок. Сейчас очень опасно будет заходить. Короче, нужно очень внимательно сейчас слушать. Ой-ой, ой-ой-ой-ой-ой. Очень маленькая охота. А мы свет включили? Нет. Так, ну надеюсь, я успею убежать. Так, давайте все-таки мы быстренько сюда все перекинем. Здесь ты сейчас охоту не решишь начать? Ходил он не быстро. А где мой фонарик? Серьезно, куда я его скинул? Слушайте, я не могу понять, кто это. А -а -а -а. Это либо мираж, либо. Либо дух. Но я не вижу. А где камера? Я не вижу... У меня рассудок просел хотя бы? Нет, рассудок не просел. Я не вижу лазерного проектора вообще. Но на блокнот не расписывается. Может так на проход поставить, пока будет гулять? Так, ну мы... Фоткать не будем его. Держись, а нади себе все нычки есть. Как как как как как он так быстро? Быстро. Блин, блин, почему? Вот видите, да? Любитель, пожалуйста, проиграл. А что такое, что случилось? Почему так быстро? Кто это такой? Как он открыл? Он сразу открыл дверь и съел меня. У меня что-то что-то было включено что-то или что? Дух. Странно, странно, на самом деле. Ладно. А, давайте еще раз. Давайте на вилл стрит. А, в принципе-то... Что? Попробуем. Нифига, вот на любителей и все, да? Ну что, все, да? Призрака определить одно, а вот выбраться из дома невозможно. На самом деле, разница между любителем и профи и кошмаром в плане нападения призрака при определенном рассудке не особо отличается. Так. Что нам надо еще? А, подожди, стоп, нет. Я взял ЕМП. Фонарик. А, и вот этот. В общем, э, так, а что у нас сфотографировать? Свидетель паранормального, доказать? О, кстати, эти здания все можно выполнить. Ой, сколько этих летает. Ор, этих призрачных огоньков. А, зачем? Подождите, пока... Так, стоп, у нас шкатулка, отлично. А, нет, хотя что, отлично. Ну, мы так, может быть, заведем ее. Мне показалось, свет горит. Так, мы врываемся. В наглую. Сейчас погромче сделаю себе звук в наушниках. Но в прошлый раз я так и думал, что это дуло будет, поэтому... Ничего удивительного, что я проиграл. Пока непонятно. Ничего не слышу. Все забываю, что она на, на себя открывается. А, кажется, наверху звуки какие-то есть. Может быть, мне, конечно, это все кажется. А, давайте. Да-да, я понимаю, это устала, но... А, я гараж, кстати, не смотрел. О, тихо. О, все, мы, мы нашли комнату. Это полтер. Это полтергейст. Это полтергейст. А -а это полтергейст. Это полтергейст. Сто процентов. А, -а вот поведение полтера, да, вот он берет и раскидывает все. Но я не знаю сейчас, ой. Сейчас мы посмотрим, какие у него есть улики. Сейчас мы свет включим. М это хорошо, что он здесь. А, что? А. А, а, а пока у нас ноль улик. Сейчас мы кинем блокнотик, с ним по рации поговорим. Если это будет радиоприемник, это полтергейст 100%. Да. И можно сразу попробовать следующее задание выполнить. И, в принципе, все. Можно кинуть ему же скучку, накидать Посмотреть, как он будет реагировать Я, кстати, проверки очень редко делаю на призраков и я думаю, сейчас такой момент Что можно и поделать что-нибудь Так, ты где-то здесь писать хочешь, да? Ам. Ты молодой? Ты молодой? Ты молодой? Ты, ты где? Ты где? Ты где? Ням, Ням. Это полтергейст Ребята, полтергейст а, но он здесь взаимодействует Давайте мы сюда ему все кинем Что полтора? Лазерный проектор может быть? Нет Призрачный огонек? Нет Минусовая? Нет В записи? Да Отпечатки? Да И МП? Нет Ну что? Постучи в стекло Что-нибудь там пошвыряй Я не знаю Давайте мы ему кучку сделаем Минус? Подождите. Мне показалось или пара изо рта пошел? Хм. Странно, странно. А что мы еще можем здесь собрать? Сейчас мы тебе дань принесем. Смотрим, как ты все будешь швырять. Блин, показался ли я изо рта пордунулся у меня. Такая тебе хватит кучки. Минус. Это не полтер? Ага, отмена. А нур, саморой. морой. Мимик. Мимик. А, призрачный огонек. Это мимик. Это мимик, который. Это мимик, который копирует э, полтера, прикиньте, да? Но мне надо, чтобы он что-нибудь поделал, повзаимодействовал. Э, ладно, давайте, короче, мы сейчас быстренько что сделаем? Э, по уликам что у нас? Свидетель паранормального линия? Сфотографировать. Угу, сфотографировать будет тяжело. Э, что я предлагаю? Я предлагаю.. Блин, а точно мимик? Но это же не снег был. Блин, сейчас нету этой. Не-не, все-все, это процентов это. Я такой уже проверки какие-то на этого начинаю делать. Так, идем быстренько за фонариком. Я думаю, можно попробовать взять фонарик и фотик. В принципе, нам больше нечего брать. Машина пустая. Мы на сложности любитель, напоминаю. Первую игру мы проиграли. Сейчас будет вторая. Что мы с ним сделать можем? М -м прятаться. Если это мимик, который копирует полтора... Как я успею добежать туда? Надеюсь, что да. Короче, я не буду особо заморачиваться я просто сделаю так потом пойду и посмотрю потом пойду и все да uh. идем смотрим отпечатки отпечатки отпечатки слушайте а он вообще трогал что-нибудь да, прикол да у меня же двери все закрыты были блин похоже ты не мимик А кто это? Очень, очень странная какая-то штука у меня сейчас в голове, я не понимаю. Анре. Анре. Не, не, ну подождите. Мы. Давайте посидим, просуждаем. Мы проверили. Точнее, мы отправили его бродить. Он трогал двери. Угу. Он трогал двери. Шептал в рацию. Но нигде нету следов. Значит, это Анре. В чем я очень сильно сомневаюсь. Мне кажется, это мимик. Мимик, который копирует полтора Ну, давайте попробуем, что это Анрео Ну, пусть будет Анрео Сфотографировать я не буду, это опасная затея точнее, не показывает себя Анрео Нифига А кто знал о таком? Так, ладно, давайте еще одну каточку скатаем Блин, мне так понравилось почему-то, не знаю Так, пойдемте на Тенгалу Также любитель, стандартный набор, наш закуп Итак, мы здесь Блин, конечно, да, с полтором я, конечно Дати движения мы не выполним Распятие мы не выполним, ничего мы не выполним То есть нам просто определить призрака Определяем призрака и уезжаем домой Фотографировать, если кто может быть учится только играть Я, конечно, сам еще новичок Но я уже такой немножко заядлый новичок Фотографировать можно проклятые предметы Взаимодействие с дверьми Слышали? Что-то прям такое прям стукнуло мерзкое А я не знаю где, он прям вот в левом ухе стукнуло Ага, это не Джин? дверь открылась мп 5 отлично mp5 это не джин джин у нас ой mp5 это не джин у нас джин не вырубает щиток у нас зеркала нету а, возможно это как через камеру сложно открывать а, так дверь он потрогал уже, да угу. ну, ладно Так, а... Почему я решил, что он здесь? Может быть, он в а, большой комнате? Не Ты... Ты... Ты... Ты... Пишечка моя где? Это было через дверь или это было тут? Господи. Ты что, на кухне? Так, так. Ой-ой-ой. ой, А я не понимаю. В двух комнатах шумит. Это что, близнецы? Короче, есть проверка на близнецов? Я же все быстренько сделаю. Сбегаю можно, да? Uh, и если что, мы поедем сразу домой Если я увижу кое-что на графике Но не похоже В общем, близнецы у них такой вот график Такой идет, идет вот, вот, вот, Хоп, немножко и вот так в сторону Но это не они Но я не понимаю, кстати, какая комната у него Сейчас попробуем поговорить в той комнате где, Точнее поставить все оборудование В той комнате, где он отвечает Прикинь, сейчас такой здесь ответит. Хватит там, буянин. Ты молодой? Ты молодой. Ты молодой. Ты старый. Ты молодой. Ты старый. Ты молодой. Дай нам знак. Ты молодой. Ты старый. Ты молодой. Ты молодой. Ты молодой. Ты молодой. Ты молодой. Ты молодой. Он же здесь буяни до сих пор, да? Точнее, как до сих пор. Он здесь и будет, буянет, нас призраки комнату не меняют. Так, давайте мы блокнотики кинем. Вот эту штуку понаблюдаем. Блин, дверь трогает. Так, похоже очень сильно на близнецов. Но нету отпечатков. МП5, а, нету отпечатков. Пока что я буду думать, что это близнецы. О, господи. Пока что думаю думать, что это близнецы. Потому что шумят в разных комнатах. Слышите, да? Где-то справа вообще. То есть, ну. Типа... Алло. <смех> это близнецы. Сейчас проверяю. Ну, я, я уверен, что это близнецы. У меня больше нету вариантов. А, я просто ставлю близнецов и уезжаю. Во, во, во, во, во, видите? Видите, видите, видите? Вот эта маленькая перевалка. Это близнецы. Все, поехали. У нас еще минута была в запасе, но это близнецы. Ну, мы бы ничего не выполнили. Uh -huh. Ну вот такие My каточки plan. у нас получились uh, Попробовал Интересно, классно Но Мы идем к кошмару, поэтому Подписывайтесь на канал, смотрите ролики Всем пока